Всем добрый вечер! Сегодня я получила наконец свою долгожданную посылку с интернет-магазина Сад Хризантем. Вот посмотрите, как это все выглядит. Я переживала, что они могут помяться, поломаться, но все настолько аккуратно сделано, что ни одна моя хризантема не пострадала. Конечно, они немного подустали после дороги, ну, хотя доставка была достаточно быстрая, всего лишь 4 дня. Вот, сейчас я их реанимирую и буду готовиться к посадке. Безупречные, обалденные цвета, просто шикарные. Я в Москве нигде таких найти не могла. Я заказала 13 штук, потому что невозможно было остановиться. Вот, поэтому еще меня немного смущало, конечно, что это будет доставка, вот, но я, я безумно рада, вот, посмотрите, все идеально, поэтому я советую вам, всем этот интернет-магазин, вы ни капельки не пожалеете, а я буду ждать следующего года, когда они меня будут действительно радовать своими яркими красками, своими потрясающими цветами. Всем удачи! Спасибо огромное! Сад Хризантем!